Так, а да. трудно ли найти? Вот ты живешь в Санкт-Петербурге. Трудно ли там найти вегетарианские, веганские рестораны, кафе? Я специально вегетарианские, веганские не ищу, потому что я знаю, что в любом месте, в котором я буду сидеть, есть что-то обычно. И последнее время стало прям все больше и больше. То есть это не только Греческий салат и картошка фри. Нет, всегда есть много. В каждом месте надо отдать должное, что в каждом сейчас хорошем кафе в центре города, каких-то таких обычных хороших кафе, всегда много блюд. И разные есть, и суп, например, обязательно есть просто овощной. И салатов несколько вариантов без мяса. И паста, например, с грибами или там просто с сыром или с помидорами. То есть много очень. Понятно. Не проблема. То есть это не У проблема. меня как... не проблема. У меня было любимое место, Брат, оно, к сожалению, закрылось из-за... Ну, не выдержала вот этот локдаун, пандемию, когда еще? Год назад закрылись. Другая была сеть, очень известная сеть вегетарианских кафе, и такие симпатичные были места, Укроп. Они тоже, к сожалению, закрылись. Как жалко. Ну, может быть, откроется очень. опять снова, да? Не знаю, очень грустно, но вот это правда, да, то есть многое пострадало. А тоже, мне кажется, вот если я сравниваю с Францией, здесь очень традиционная культура ресторанов. Если ты идешь в ресторан, заказываешь салат, обычно ты не говоришь, можно салат без этого, без этого, без этого, на тебя будут смотреть очень странно. Но в России, мне да. кажется, это возможно сказать, можно мне вот это не, не класть в салат, правда ну, бывает, но если я вижу, что в салате мясо, и я говорю, можно мне без мяса, я понимаю, что я буду платить за это мясо в любом случае, я просто не буду выбирать это блюдо. Понятно. А ну, у меня друг... Ой, извини. Давай, давай, у, меня давай. Друг, у меня друг, например, очень сильно не любит э, лук, и он, например, часто спрашивает, точнее, всегда, а это с луком, а можно без лука? И некоторые ну, в некоторых местах говорят, что ну, нет, нельзя, у нас уже заготовки сделаны прям заранее. То есть не всегда в кафе можно заказать без какого-то вот составляющего, без этой составляющей, оно уже приготовлено заранее. Понятно, Просто... понятно, но есть вегетарианские блюда. Да? Да, да, да, да. Да, а вот Санкт-Петербург все таки это очень прогрессивный город. Там всегда, он недалеко от Европы, там начинаются какие-то тенденции новые. Mm -hmm. а в других городах России просто ли найти вегетарианскую еду, вегетарианские рестораны? Ну, в Архангельске это такой не очень большой город, я там бываю часто и долго, вот в последнее время это мой родной город. Там прямо отдельно вот таких модных каких-то вегетарианских мест нет. Есть ну такие, как маленькие, очень, не знаю, семейные, только-только э, начинают появляться, э, и там так много людей туда не приходит. Но в обычных, опять же, местах всегда есть большой набор вегетарианских блюд. Всегда. Понятно. Абсолютно. И кофе на растительном молоке, если человек веган. Или, кстати, не обязательно вегетарианец или веган, просто человек не хочет пить молоко, обычно у него аллергия, там, то теперь во многих кафе, в обычных даже абсолютно, есть или соевое молоко, или ореховое, или какое-нибудь овсяное делают это. Вот это делают трендом, типа Понятно. кофе на овсяном молоке. О, кофе на овсяном молоке, интересно, я хочу попробовать. Спасибо большое. Спасибо большое, Анастасия. У тебя есть что-нибудь, что ты хотела бы добавить? То есть вегетарианцы, которые хотят приехать в Россию, не бойтесь, правильно? Вообще что? нет, абсолютно. Даже в маленьких городах вы всегда найдете, да, что вы сможете, что вы можете поесть. Абсолютно не проблема. Я это... даже... Извини, главное говорить по-русски и читать, чтобы прочитать, что там в меню есть, правильно? Ну да, главное, чтобы понять, что в составе, или спросить официанта, уточнить по поводу состава этого блюда. Так, Я говорю, я уже об этом даже никогда не думаю, потому что для меня это никогда не было проблемой. Понятно. Что... Спасибо большое, Анастасия. Дорогие друзья, смотрите Инстаграм Анастасия, Ютуб, и также ты начала подкаст, Да, да. Добрый путь, как говорится. Надеюсь, это будет регулярное. Да, действие. спасибо большое и всем до скорого. Пока-пока.